Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем канале, где мы продолжаем делать обзор российского инструмента и российской промышленности. Но! Сегодня у нас новая рубрика. С названием еще не определились, но я бы назвал ремонт своими руками. Потому что у нас есть реальная Газель, у которой есть неисправность, и нам ее нужно будет устранить. И в этом обзоре мы поговорим о том, как осуществляется замена шпорней на автомобиле Газель. Ну и какой нужен для этого инструмент. Ну и все, всем спасибо, всем пока! Ну а сегодня я буду не один, со мной Сергей, владелец транспортного средства вот этой белой газели. Сергей, с чего мы сегодня начнем? Сначала отсоединяем балку от ну, стремянки от балки, mm -hmm. потом поднимаем автомобиль, ну и дальше вынимаем балку и занимаемся балкой. Ну а теперь давайте приступим ближе к делу. Сереж, прокомментируй, пожалуйста, с чего мы конкретно уже начинаем. Ну для начала откручиваем тягу рулевую. Как снимать рулевые тяги мы покажем в отдельном видео. Не пропустите. В данном обзоре мы поставили узкую задачу замены втулок шкварней. Ну она и так здесь уже как бы практически откручена. Есть, потом окончательно ее, вынимаем. Угу. И все, теперь можно приступать к снятию балки. То есть для этого откручиваем стремянки с обоих сторон. Угу. Поддамкрачиваем машину и выкатываем балку целиком. Так, и скажи сразу нашим зрителям такой момент. Почему мы снимаем балку? А потому что можно здесь там снять колесо, но. Да, то есть у, у нас момент э, такой, что э, эти штифты, фиксирующие шкварня, они прикипели к балке, и их можно вытащить только сняв балку. На этой «Газели» шкварни не ремонтировали лет 20. Нет, это не значит, что они столько живут. Просто лет 8, со слов Сергея, автомобиль еще простаивал. На прессе мы пытались выпрессовать конночные штифты. Возможно, это было бы самым интересным моментом, но прессам мы не подлезли. Снять их удалось только путем нагрева. Как это сделал Сергей, осталось за кадром. Повторюсь, наш обзор посвящен протяжке втулок шкварней. Вообще, зачем нужна вот эта латунная втулка? Ну, если смотреть на вот эту деталь, запчасть от «Газели», то здесь у нас уже имеются старые втулки, которые нам нужно будет поменять. Да, во время движения, во время езды приходит износ деталей друг об друга. И будет все-таки проще купить вот эту латунную втулку, нежели чем саму вот эту деталь. Но, если я не ошибаюсь, у «Газели» нового поколения совершенно другой принцип. Вообще, подобный ремонт у «Газели» может проходить хоть каждые 30 тысяч километров. Все зависит, как вы ездите, как вы меняете, ремонтируете, да и вообще, какие детали вы ставите. Единственное, точно могу сказать, что для уплотнения втулки без специального инструмента, без, без специального приспособления, ну, это издевательство над собой и над автомобилем. А вообще, если бы у вас был такой подобный опыт, и вам нужно было уплотнить втулки без инструмента, без дорнов и развертки, чего вам это вообще стоило? Напишите в комментарии, нам будет интересно почитать. У нас процесс уже затянулся, очень длительный процесс. Сделали небольшую подготовку, притащили стол, установили в тиски вот этот кулак. Сейчас нам надо будет выбить втулку. Сергей, расскажи некоторые подробности про вот это выбивание. Мы подбираем... Оправку желательно, чтобы была из мягкого металла, но так как ничего другого нет, подошла головка на 21. 21 отличная, да? да, она идеально подходит по диаметру. Вот ей пытаемся аккуратно выдавить, выбить старую втулку, чтобы она не раскрошилась, не поломалась. То есть нужна обязательно оправка. Да? А. все вот итак вот это старая втулка которую мы извлекли ей наверное лет 10 и видно как она потрепалась со временем это новая втулка ее нам нужно будет поставить итак движемся дальше нам надо теперь забить новые втулки. Да, запрессовать. Запрессовать даже. Желательно это делать через деревяшку, потому что металл мягкий, можно его повредить. И обильно смазать маслом, чтобы шла легче. Да, ну ладно, давай будем уже пробовать. Не совсем получилось до конца ее забить, вот эту втулку молотком, да, через деревяшку. Сейчас будем ее пытаться запрессовать туда. Да, вот, кстати, пресс на, нас просто выручает. По поводу жестких испытаний. Кто-то в комментариях писал. Да, здесь у нас был такой случай. Сереж, я, наверное, к тебе сейчас обращусь. А, когда мы что выбивали? А, вы, выбивали пар, пальцы шкварневые. Mm -hmm. То есть пригодился пресс. Без него там очень сложно было их. Даже при нагреве, при большом, балку раскаляли до красна. И все равно они молотком нельзя было выбить. Вот выдавливали ее. Только Докажем, что был опять же дамкрат на 20 тонн, хотя сама пресса рассчитана на 12 тонн. И уже, к сожалению, вот они жесткие испытания. Отломалась вот этот вот это рабочий пуансон. Нам, конечно, выдали новый. Сейчас будем пытать дальше. <с do you mind>? Вот они реальные жесткие условия. Неравномерно. С этой стороны нормально? <ин> да, здесь нормально. Итак, значит. Запрессовали мы наши втулки, теперь наша задача их уплотнить. Вот, в интернете видел обзор, как один товарищ взял, купил подшипник за 700 рублей и взял болгарку и оттуда вырезал шарик. Шарик 25 миллиметров, об этом немного позже. Таким способом я бы вам не рекомендовал воспользоваться, можно вообще зайти в газовский магазин и купить там шарик тот же самый, рублей за 200. Но этот способ тоже так себе, потому что шарик, опять же, 25 метров. К чему я веду? Лучше всего я вам советую воспользоваться вот этим набором. Набор называется приспособление для протяжки клуб корня Из чего, кстати, они состоят? Это у нас болт, гайка, опорная втулка и два дорна. Два Дорна — это как раз-таки аналог вот этого шарика, который по размерам, значит, первый идет 24,84, а второй 24,88. Для чего они нужны? Это вот как раз я уже проговорил, это аналоги. Мы уплотняем втулку, и после равномерного уплотнения первым-вторым Дорном меньше нагрузки пойдет на саму развертку. Так, как работает это приспособление? Изначально берется болт, вставляется Дорн, и здесь дорн идет с насечкой. Это первый дорн с меньшим размером. Вставляется втулку, а, но перед тем, как вставить, нужно все обильно смазывать маслом. Ну так рекомендую. Так. Сам дорн смазываем, да. Вот. Теперь начнем вставляем, устанавливаем опорную втулку. И гайкой затягиваем. Так, аккуратненько. Ну и теперь будет задача протянуть, уплотнить тулку. Поехали. Давай, что все равномерно. Пробуем, как это будет выглядеть. Мне уже даже самому интересно. Так, давай, наверное, подержи, да? Мы их не закрепили нифига. Прошлись мы дорном номер один и вот какое замечание: желательно проходить дорном, э, то есть по направлению, как забивали втулку. Если вы будете это делать в, в обратном направлении, то сама втулка будет немного выходить наверх. А нам это совершенно не нужно. Так, но ну, процедура та же самая. Нужно обильно все смазать маслом и э, пройтись дорном номер два с размером 2488. Погнали. Итак, уплотнили мы наши втулки, что хотелось бы отметить. Блин, нереально удобная штука, но смотрите, какой момент. На упаковке указано, что нужно смазывать обильным маслом. Э -э к чему это может привести? Когда масло будет попадать между дорном и, э господи, болтом, при прокручивании гайки она может всю конструкцию прокручивать. Это, конечно, нежелательно. Мы воспользовались прессом, продавили с помощью пресса и более-менее все здесь вытер, после чего только получилось уже вот дорном номер два уплотнить втулку. Так, а теперь наша задача. Кстати, вот можно посмотреть, как здесь все ж прям блестит, прям как твоя голова. После второго уплотнения, после дорна номер два, мне кажется, замечательно. Так, ну и теперь наша задача будет э, воспользоваться разверткой. Так, они немного позже. Итак, нам остается пройтись разверткой. Развертка убирает излишки металла, но перед тем, как воспользоваться разверткой, мы проходили с дорнами. Зачем это было нужно? Дорна уплотняет втулку и, естественно, при уплотнении втулки будет меньше идти нагрузки на саму развертку. Развертка, она, по сути, конечно, не вечная. Вам она прослужит, ну, на 2-3-4 автомобиля ремонта, я думаю, хватит. Вот, но если вы захотите ее как-нибудь вколотить или еще что-то, вам ее и на раз не хватит. Поэтому, в любом случае, перед ремонтом, к ремонту, подходите с умом и читайте инструкции. Ну, а я теперь попробую пройтись между двумя втулками нашей разверткой. Ну, все, отлично. Вообще, очень свободно ходит, Хорошо. прям вон. Если честно, этот обзор прям кровушки у нас изрядно попил, но в итоге мы все-таки это сделали. серьез как тебе результаты данной работы нас... Качество обработки развертки хорошее, втулка получилась без задиров, гладкая. Ну, то есть качество очень хорошее. Я так понимаю, самого ни люфта, ничего. Люфтов не да. Мы... Соочность хорошая Чтобы тоже, говорить. да. Это хорошо. хотелось бы отметить по поводу закалки нашего набора. Я, естественно, предварительно все замерил и у меня получились такие цифры. Дорны 58 единиц, развертка 60 единиц. Хотя заявлено было дорные 61-63 единиц, а развертка у меня есть паспорт качества 62-65. Ну, либо я рукажов и что-то делал не так, ну или все-таки погрешность просто минимальная. Uh, и если будут какие-то комментарии, что у ваш набор полный Г», такие комментарии вообще не принимаются, потому что с такой закалки, но ну, это просто нереально качественный инструмент. И что еще хотелось бы отметить по поводу дорнов. Один идет с насечкой, другой без. Это означает, что первый дорн с насечкой с размером 24,81, а второй 24,88. Это хоть и указано на упаковке, но это я вам так просто для сведений. Так, ну и в заключение, что хочу сказать. Uh, у нас идут набор ремонта шкорни-газель. Mm -hmm. Значит, совместно, когда идет и развертка, и дорны. Также можно у нас приобрести саму развертку отдельно и дорны также отдельно. Говорить, что развертка полное говно не принимается, потому что все каленое, все по нормам. Так же, в принципе, как и дорны. Так, ну Сергею огромное спасибо за участие в нашем обзоре, за предоставлен нам конкретный пример. Данная ситуация, которая нам нужна была. Это мы хотели вам бы подарить в подарок. Спасибо, вот, Пользуйтесь на здоровье. Ну, а я с вами прощаюсь. С вами был Дмитрий Тихонов, Сергей, канал Ключ». Пока.